Всем привет! Меня зовут Лиля и я продукт менеджер компании Ремехов. Я знакомлю вас с электрической мельницей Кюгель. Это отличный современный девайс для быстрого и легкого измельчения специй, горошкового перца и крупной соли. Корпус мельницы выполнен из нержавеющей стали, прочного, долговечного материала, практичного в использовании и в уходе. Для измельчения специй просто нажмите и удерживайте верхнюю кнопку. Одновременно включится светодиодная подсветка нейтрального белого Цвета. Она позволяет видеть, сколько специй вы добавили в блюдо и эффектно подсвечивает сам процесс. В мельнице кьюги степень помола регулируется снизу. Вот так. Выбираю помол от крупного к тонкому. Чем больше расстояние между зубчиками, тем крупнее помол. Мы рекомендуем средний помол. Жернова сделаны из прочной керамики, они не ржавеют и не изменяют вкус специй. В корпусе мельницы предусмотрена специальная вставка из прозрачного пищевого пластика. Через нее видно, чем заправлена мельница и когда необходимо снова добавить содержимое. Электромельница Кюгель работает от 6 мизинчиковых батареек, отсоединив верхнюю часть от нижней, далее мы Отсоединяем верхнюю часть электромельницы для того, чтобы засыпать специи. После того, как мы засыпали специи, устанавливаем верхнюю часть обратно. По стрелочкам закрываем верхнюю крышку. Мельница Кюгель удобна в процессе приготовления блюд и станет ярким аксессуаром для сервировки обеденного стола. Все изделия ремехов имеют фирменную упаковку. Их приятно дарить и получать в подарок.